Всем привет, народ, меня зовут Сергей. Вы это уже давным-давно должны были, наверное, выучить, вы это знаете. В общем, тут такая интересная тема. Я вычитал про русский эксперимент со сном, и я решил его повторить. Как вообще я решил его повторить? Я сегодня не спал всю ночь, читал разную инфу, плюс еще у меня магистрская. Я пытаюсь ее хоть как-то написать, но я очень ленивый, я пытался ее писать целую ночь. Пытался, пытался, пытался, играл целую ночь, короче, за место того, чтобы писать. И вот настало время, когда светло. И я понял, что я просрал ночь впустую. И, в общем, самое интересное самое интересное то, что я начал читать про этот русский эксперимент со сном. Там запустили заключенных камеру, и они пытались 30 дней продержаться без сна. И знаете, что мне стало интересно? Поскольку все равно я. Не думаю, что я буду спать следующую ночь точно. А, я хочу все же попробовать этот эксперимент и посмотреть, сколько я выдержу. Блин, это так круто. Это, блин, мне очень интересно попробовать это все-таки сделать и посмотреть, сколько же я выдержу без сна. А, буду каждый день пилить отчеты, потому что я уже давно ничего не делал, правда? Правда. А, в общем, я надеюсь, вам будет интересно. После. Несколько дней без сна, я думаю, я хотя бы 3-4 продержусь, не умру, тут не засну. Я буду пытаться что-то сделать, допустим, не знаю, там, подойти познакомиться с девушкой на улице, когда там не спал 3-4 дня, я даже не представляю, как это. Но вы будете наблюдать за мной и посмотрите все сами своими глазами. И уже будете рассуждать, стоит вам спать или не стоит спать. Возможно, после нескольких дней... Без сна и я буду себя лучше чувствовать, а может и нет, я в общем не знаю. Ну, короче, о чем же я? А, да, вы не должны подписываться или отписываться от моего канала, пожалуйста, не надо. Но за мной наблюдать, я думаю, вам стоит, потому что такого еще никто не делал, а может и делал, хрен его знает. В общем, будете смотреть. А может, они будете. Ну, пофиг. Кстати, лайки, не Эх, Мне вообще пофиг. Это первый день весна. Пока я себя нормально чувствую. Даже не то, что нормально. Прекрасно себя чувствую. Немножко хочется спать. А так все хорошо. Я не буду ничего рендерить или переделывать. Я буду все записывать и не буду. Все. Всем спасибо, что посмотрели. Ждите. Завтра я выложу видео. А так, пока.